Ну что ж, дамы и господа, стартует э, замечательный, а может и не очень замечательный, не знаю, в общем, многообещающий э, матч, э, проходящий в матчмейкинге Counter-Strike Global Offensive э, на рангах э, Supreme. И, собственно, Микс from Раша начинает в обороне. Микс Фром USA начинают в атаке. Что, естественно, является безусловно сильной стороной. Потрошитель забегает на точку Б, делает даблкилл, отстреливая сразу двушечку соперников. Прямо двоечку завешивает беспроблемно. Ну и точно так же беспроблемно сам ловит в голову от э, Ниния 031. И тут неожиданно Боря. Неожиданно с очень и очень русским никнеймом Борис э, Борис Бритва, как и называют иногда меня зачем-то. Врывается. Э, на точку, и здесь начинается какая-то кровавая вакханалия. Дабл Даблкил от Бори, нужно забирать третьего для победы. Боря прекрасно понимает, где находится соперник, и это попадание, дамы и господа. Ни много ни мало. Енот пишет всем привет. Еноту тоже огромный-огромный привет, и большое спасибо за соточку доната. Енот от души, и еще раз приятного просмотра, пожелаю отдельно. Ну, собственно, 1-0. 1-0 за миксом из России. Давайте знакомиться с составами. Составы на ваших экранах. Команду Mix from Russia представляют Боря, Потрошитель, Мюрил, Флам и... Аказиан. Команда Mix from Russia это Древ, Древольвер. Древольвер, наверное, правильно именно так и читается. Потому... А, Доктор... Dr... Доктор Эвольвер или просто Древольвер. В общем, не знаю. Наверное, просто револьвер, короче говоря. Э -э Чайка, биг, биг, что-то там. Биг, биг децл. Пухой Крамаха и <смех>, Дональд Младший Трамп. Вот такие никнеймы. Как вы можете заметить, опять же, повторюсь, здесь есть не прям вот русские, вернее, американцы. В составе Mix From Rush, как бы парадоксально это не звучало. Есть ребята, которые все-таки являются русскоговорящим комьюнити. Да, вот как, например, это uh, Big Децл Big и uh, Крамаха. Ребята, собственно, из России и Украины, если я не ошибаюсь. Ну а сейчас мы едем дальше, и едем мы куда? На третий раунд данной встречи. Mix from Russia забирают антиэкономический раунд, и, естественно, у игроков атаки по-прежнему а, туго дела обстоят с девайсами, тем не менее, они все-таки имеются, и это в данном контексте, наверное, самое главное. Минус от потрошителя со скаута прилетает сейчас Дональду Трампу-младшему, неприятный выстрел, конечно, был неприятный момент с потерей девайса связанный, но, однако, есть автомат. Калашникова. И есть скаут, который может стрелять достаточно неплохо в ответ. Крамаха забирает Флама. И ситуация становится 4 в 4. Не такая уже страшная, согласитесь. Но и нельзя назвать, конечно, ее идеальной. И уж ни в коем случае нельзя говорить пока о реабилитации ребят из э, USA. Однако эта реабилитация вполне себе возможна. Потрошитель. Снова вооружается скаутом и снова делает еще один фраг. На этот раз фраг прилетает в Пальму. И теперь уже численный перевес э, уходит на сторону команды Mix From Russia. Ну а с попыткой выхода на точку Б, точнее чека этого самого спота, э, ну, слава богу, так как, скажем, не попадает э, скаут по оппоненту. Тем не менее, потрошитель носится как угорелый туда-сюда. И на этот раз с дигла уже добивает э, древольвера. Следом забирает кромаху. И это уже квадрокилл в исполнении потрошителя. Ситуация... 3 в 1. Последним остается Биг Децл. И у Биг Децла, ну, по сути, здесь, конечно, проблем выше крыши. 30 секунд до конца раунда. И надо как-то куда-то пытаться заходить. Но Мюриэль так не считает. Счет, дорогие друзья, 3-0. Привет, скоро попадем к тебе на стрим. Играем на... Про мясо турнире. Наконец-то ты нас будешь комментировать. Крутой комментатор мой ник будет Финн Торонто Гейм, привет! И я очень рад, что э, увижу, э, как будет твоя команда выступать в рамках этого турнира. Да, если кто не в курсе, э, турнир заведен турнир на 16 команд по Counter-Strike 1.6. Комментирую его полностью, поэтому обязательно, если не подписаны на канал, подписывайтесь. Скоро будет много, много КС. -а. Но много КС, как я считаю, конечно, не бывает. А, потрошитель. Пап Па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па. Я не знаю, как еще комментировать такие действия, но это дабл kill со скаута, отстрел древольвера и Дональда Трампа младшего. Третий, четвертый минус от Это я что-то вообще. Остановите поезд, я сойду, дорогие друзья. Нинья остается последним. И, в общем-то, есть хедшот по фламу. А как открываться на мидл? Там скаут стоит, который, по-моему, не знает, что такое промах. Минус Мюррель. Аказиан заходит в спину Нинья 31. Но тут, конечно, будет очень сложно что-то сделать. Я имею в виду игрока атаки. И это действительно 4-0. К несчастью, к величайшему несчастью для Mix From USA. Потрошитель на меду что-то делает какие-то слишком жесткие вещи. Когда турнир на 16 команд... Э, вот должен стартануть на следующей неделе. Пока это еще не точно. Там ребята пока что еще доделывают э, мелкие, но необходимые настройки сервера. И, в общем, как только все это будет закончено... <звуки> Не, все, врубай страшно. Это слишком страшно. Так не играют нормальные люди, это какая-то неадекватная история. Нинья 031, кстати, обижается на своего соперника. Приобретает снайперскую винтовку АВП, что типа круче, но это третий минус на этот раз уже с ХАЕшки. Потрошитель просто в соло сейчас разваливает всех своих соперников. Я напоминаю еще раз, дамы и господа, вам сейчас может, конечно, показаться, что это вранье, но нет. Это не вранье. Это реально матч на Супримах. И вот так вот на Супримах... Порой можно э, увидеть вот такие разнообразные каточки. Нинья, наконец-то, убивает потрошителя. И здесь ситуация один на один. Оказиан против э, снайпера. Микс э, from USA. И бомба, кстати говоря, на руках игрока атаки. Что, собственно, делает этот раунд чуть более простым. И сделать его, конечно, будет... Ну, этот раунд победным, я имею в виду. Э, не так уж и легко. Справедливости ради. Потому что, если снайпер промахнется, то все закончится, ну, сверхбыстро. А, ну, даже, можно даже вот так закончить, в принципе, тоже не ошибка. Время, конечно, сильно давило на игрока атаки, и поэтому он, судя по всему, решил сыграть менее осторожно. В результате чего выбежал с пистолетом а, на длину, где его, собственно говоря, и убил. Оказиан. Ну и у нас пока что 5-0, к сожалению, немножечко однокалиточно, а что поделать. Александр, когда будет турнир от Knife TV по 1.6 и CSGO и Go. А, нет желания заморочиться, или время, увы, против, как и всегда. Время, да, Александра, время это самая-самая больная история в моей жизни. Было бы наконец-то уже 26 часов в сутках, было бы гораздо проще после этого жить. Ни-не-я забирает потрошители. Это прям вот месть за все, что было в предыдущих раундах, но, тем не менее, это не говорит о том, что к победе приближаются Микс From USA. Победой здесь даже и не пахнет от слова вообще. Последним игроком атаки в живых остается Крамаха, и Крамаха где-то сейчас находится на Миду. Ну, не где-то, точнее, на Пальме, да, то есть сейчас, ну, в общем, открываться на Миду. Здесь Аказиан. Аказиан стреляет, да не попадает, к слову сказать. Это, конечно, огромный плюс, но тут уже и со спины начинают заходить по всему Игрок атаки... Мертв. Мертв, как и вся надежда на победу в этом раунде. 6-0. Так, чё там? Там незаконнее что смотреть на консоль. Хотя, чувака, не очень понял сообщение. А для галлонных тоже нужен турнир когда-нибудь сделать кубок Коробка до Ширака. Ха -ха, ну, кстати, э, да, голодных людей полным-полно, и подобные турниры-то, кстати, тоже надо разыгрывать. То же самое можно сказать и о фасткапе. Там люди со скиллом М на сайте такое вытворяют, что П обзавидуется. Не все, конечно, есть такие. Да, я, кстати, полностью согласен. И сам, когда играл, частенько встречал вот этих вот обкачанных, мне кажется, анаболиками э, сумасшедших людей, которые просто на лоу-рангах вывешивают такое, что на хай-левельных э, матчах такое не встретишь. Ну, пока что потрошитель. Снова попадание в голову со скаут, Это второй минус, к слову, в этом раунде. В общем, какая-то, конечно, неприятная история сейчас происходит с миксом из Америки. Очень неприятная история с миксом из Америки. Дональд Трамп зачем-то убивает Биг Децела. Я не очень понимаю, честно сказать, что сейчас происходит, конечно, но в какой-то степени могу догадаться. А Видимо, это тильт. Видимо, тельтанули сейчас, ребятки из Америки, и какие-то сложности у них появляются уже внутри своей собственной команды. Но эти сложности, как известно, не приведут к чему-либо хорошему. Смотри на консоль потрошителя. Да у потрошителя просто головокружительные 1853. 5 1853, дамы и господа, и пятый игрок у Mix from USA. Улетает куда-то далеко и надолго. И это, кстати говоря, тот самый э, младший Трамп. Младшенькой Ну, посмотрим, что здесь потрошитель со скаутом и диглом. Э, бай раунд у него не меняется. Только Дигл и только скаут. Минус от Флема со снайперской винтовки. И здесь от револьвер с P90. Ультра девайс, но, к сожалению, не удается пережать потрошителя. Тот делает минус, в свою очередь. И здесь уже ретейк. Здесь уже ретейк. Потрошитель выхватывает в голову. с да этой смотри, они в вчетвером могут выиграть еще раунд. Ну, по крайней мере, побороться за победу в раунде уж точно надо. А Казиан. промахивается. Ну, тут еще один по 90. Банальный достаточно раунд. Где-то смешной, где-то несуразный. Однако он все-таки был разыгран. И разыгран он действительно забавно. Что самое главное, в меньшинстве, Микс from USA, смогли достичь победы. Вот. Именно это в данной ситуации как раз-таки и забавно То, что до этого у них все было, это, ну, как-то, я не знаю, как, как вот сказать Как сказать? Хрен его знает, как говорить, ладно Ничего, наверное, просто не буду говорить Просто едем, едем смотреть дальше Аркад на мидл Ну, тут уже, конечно, игроки обороны позволяют себе, мне кажется, лишку не нужно настолько агрессивно пытаться играть против соперника, которых четверо Да, безусловно, зажиматься против э, команды, которой изначально в начале раунда меньше э, Я думаю, конечно, не стоит ну, Вот прям однозначно не стоит этого делать Но надо понимать, что если постоянно выходить в аркаду Можно выходить на неприятные 3 в 3 В которых сейчас оказывается микс From э, Russia Ну а здесь минус от Биг Децла по оказиану. И, кстати говоря, Биг Децл... Рискует сделать еще один минус, но, к счастью для игроков Mix From Russia, этого не происходит. А нет, происходит просто с запозданием. Ничего не меняется. Все так, как и должно быть. Потрошитель подхватывает в голову Биг Дедсла. и с тремя хп остается один против двоих. Ну тут опять же ситуация, которую выиграть невозможно. Потому что вот почему, собственно. В спину забегает Древальвер и на этом раунд заканчивается. И заканчивается он, естественно, со счетом 7-2. Uh, в пользу микс From rush по-прежнему. Но вы сами все видели, дорогие мои друзья. У чела ник BigTasty. В смысле, где? У кого? Не вижу. А Саня читает BigTest. Ты что, Бодя? У него ник big Decel. big BigDetzel. Биг Децл, мать твою, читай внимательнее. Какой Биг Десл! Ты, ты чё там, Бодя? Внимательнее слушаем. И привет, кстати. Да, привет. <с for you> Потрошитель король скаута, согласен. Согласен, с этим поспорить действительно сложно. Потрошитель вообще король этого матча. Он уже, как минимум, самая яркая персона того, что здесь сейчас происходит. Но у нас поджим. Поджим, который, естественно, контрят игроки атаки. Ну, парадоксальный матч. Четверо игроки mix From USA играют действительно лучше, чем они играли до этого втроем. Боря, настреливаясь дигла по кромахе, умудряется довести его до состояния, в котором кромаха сгорает в адском пламени, горящем на точке А. Ну, а Биг Децл тем временем пытается забрать соперника, который находится... На шартеет тот самый потрошитель И ему, кстати, удается это сделать Боря ä, подбирает скаут Ну что, три минуса от Бори, видимо, нужно ожидать Видимо, только они способны сейчас хоть что-то здесь исправить Или же нет? Ну, мне, честно, конечно, скажет, кажется, что нет и, и да, именно нет Mix from USA становится победителями в этом раунде счет 7-3 Ну, постепенно игроки атаки, хоть и в меньшинстве Но, как вы видите, радуют Радуют, что они не бросили играть вот за это отдельный прям зачет и отдельный респект ребятам, потому что другая бы команда уже вполне себе могла бы сложить, так скажем, свое оружие и без надежды на светлое будущее просто выйти с матча, например, да и как бы и бог бы с ним. Но нет, здесь какая-то борьба. Казиан разменивается на длине. И Биг Дедсел вместе с Древольвером делают аж целых два минуса, выравнивая тем самым число живых персонажей. Ну, тут, конечно, Древольвер, я не понял, куда побежал, но куда-то побежал. Минус от Потрошителя, в ответ фраг от Нине 0.31. И здесь, конечно, начинается проход под Мюриэля, который тоже с p 90 Почему Суприма играют на p 90 я вот что-то понять пока не могу. Но Мюриэл с этого... Умопомрачительного девайса забирает парочку соперников и приносит победу в первой половине своей команде. Счет 8-3. Микс from Russia забирают восьмой, и я так понимаю ограничиваться этим они в общем-то не планируют. Ну а Микс from USA пятого игрока по всей видимости не получат. И почему они его не получат, спросите вы? Да потому что тимкил. Собственно, в матчмейкинге, если кто-то не в курсе, когда ты убиваешь своего Э, ну, происходит такая история, что тебя может кикнуть Типа ты слишком много э, урона своим товарищам по команде наносишь Тем временем Флам на, дли на длине, простите, на меду э, Просто разносит два кабинетика с АВП И 5 в 2 5 в 2 Сыграно чуть больше 30 секунд от раунда и уже 5 в 2 Болезненный, конечно, матч для Mix from USA. Но, опять же, повторюсь Респектую ребятам за то, как они этот матч проводят. Неважно, что у них был пятый. Правильно, как Витя, кстати говоря, э, написал и зачем-то сам же удалил. Но, в общем-то, я с ним полностью согласен. Э, действительно, кикнули пятого, чтобы он просто не мешал. И, по сути, они после того, как кикнули пятого, взяли три раунда. Поэтому, действительно, это правда. Он им скорее мешал. Биг Децл забирает Флама и вместе с Карамахой, перегруппировавшись на миду, кстати говоря, и сменив девайс, Умудряется выйти на ситуацию 2 в 2, дамы и господа. Вот это парадокс. Парадокс на парадоксе. Аказиан забирает Биг Децела и бомба остается на руках Крамахи, который делает минус ответный по Кра... По Аказиану, прошу прощения. Ну и ситуация один в один. Здесь потрошитель на точке А и его э, товарищ напротив, находящийся на точке... Лонг, если можно, конечно, назвать... Лонг точкой. Ну, собственно, тут потрошитель уже должен прекрасно понимать, что это, естественно, не точка Б по таймингам. Ну, и само собой это точка А, благодаря тому, что еще и хаешка вылетает. Ну, ну, увидел соперника, выстрелил. Вот я, не помню, по-моему, попал. Успевает пропрыгнуть вниз. Да ты че? Ну, остается без позиции тем самым. Фаззум от Карамахи не залетает. О, боже мой, боже мой, боже мой, какая-то жесть! Минус от потрошителя. С ножа, дорогие мои друзья, умудряется зарезать оппонента. И это девятый матчпоинт для коллектива Mix from Russia. Я удалил, потому что ты объяснил, что он много попадал в своих, и его выкинуло, если я правильно понял. Да, именно так и было. То есть он стрелял по своим товарищам по команде, и как результат, э, из-за этого был. Тикнут самой игрой. Эм, да. Э, смеется, смеется Рустам. Ну, понятно, да. Момент действительно смешной. Здесь не поспоришь. Это было очень... Очень болезненно. <laughs> Давайте скажем так. Тем временем, Энтри, однако, все-таки за кромахой и миксом From USA. Боря забирает Сауга одного из своих оппонентов, но это пока только единственный минус, который смогли реализовать микс From Russia. В остальном же микс From USA находят фраги и причем не получают за них никаких ответов. 16 хп остается у Аказина, она после выстрела от Древольвера. Ну, Древольвер, кстати, почему-то все-таки погибает. Как бы забавно это не было, но получается так, что... Просто СВП первый раз попал, а второй не попал. Боря, э, кстати, где Боря? Борька-то у нас находится сейчас на шарте, и, естественно, его передвижение прекрасно слышат игроки... Точнее, игрок атаки с никнеймом Крамаха, который в этот момент находится в КТ-респауне. Ну и, в общем-то, этот раунд, как мне кажется, для Бори, конечно, не берущийся. Стоит посмотреть, что с экономикой, и это печально. Экономика у команды Mix From MixFromRussia куда-то, в общем-то, уехала отдыхать. И сказала, что вернется не в самый ближайший момент. Кикала бы игра лучше четырюк всяких. А тимкил, к сожалению, иногда случается. Причем не специально, пишет Александра. Полностью согласен. Кстати, я один из тех людей, которых когда-то в свое время, когда играл в CSGO, кикала за тимкил. Да, и тимкил был случайный. То есть и прилетал штраф на неделю из-за из этого случайного тимкила. Ну, просто я не очень, так скажем, осторожно играл. да, И в общем, такая вот история была печальные страницы моей книги жизни, так скажем. Потрошитель вновь вооружается скаутом, но на этот раз его угомонили чуть быстрее, чем он смог перестрелять всю вражескую команду. Один фраг он все-таки успел сделать и этим ограничился. Ну а его тиммейты с пистолетами наперевес будут сейчас устраивать ретейк в абсолютно равной, по сути, ситуации, 3 в 3. Но, конечно, опять-таки, повторюсь, с пистолетами. Девайсов-то у них нет. Биг Децл вырубает Мюреля, отправляется в окно непонятно для чего, но там Аказиана встречает. Аказиан делает фраг по Биг Децлу, тем временем все тиммейты Аказиана погибают. Но, видимо, сам Аказиан тоже здесь задержится явно ненадолго. Однако попадает по Нинне, но нет никакой информации под револьверу. А револьвер у нас ой, не замечает. Не замечает соперника на дансполе. И пустите меня на данспол, как говорится. Счет 9-5. Последний раунд первой половины, дорогие друзья, начинается. И как бы что бы и ни происходило, в любом, в любом случае, все пока что будет плоховато. Плоховат с точки зрения, опять же, команды Mix from Russia. Да, они вроде бы как ведут, вроде бы у них все хорошо, но 9-5 проигрывать четверым соперником, когда там просто потрошительно стрелял уже 23 на 9. Это ужасно. Это ужасно. На ФК, когда он открылся, новый тоже был тимкил. Я когда зумился, мой чел подлез, я его убил Савика. У каждого был такой момент, мне кажется. Но я уверен, что такие моменты были у каждого, кто играет в хоть какой-то промежуток времени, а не одну карту. А, минус от Нюреля. Ну, Боря все никак не ваншотнет. Пытается, пытается, да, вот как-то почему-то без... без... Успешных выстрелов Размен на меду сейчас происходит Боря все-таки ваншотнул Правда другого, но ваншотнул Попал в голову нинья и счет становится 10-5 Это итоговый счет первой половины Ну а теперь уже по идее Нужно заколачивать крышечку гроба Как говорится, да Постольку-поскольку микс from Раша Переходит в сильную сторону Ну и типа как бы здравствуйте Как бороться в э, слабой стороне Когда вас меньшинство численное Ну пока не придумайте. Супримы играют проще, чем Голд Нова. На Нове лютые профи всю жизнь. Кстати, да, есть такая тема, что если ты попадаешь на ранг Голд Нова, то выбраться с него действительно очень тяжело, потому что там порой встречаются такие люди, которые тебе просто мешают очень сильно выбраться с этого ранга. Ух ты, ниня! На отходах, так скажем, попадает по сопернику. Флам. Хороший хедшот, минус хромаха. Не не я Ну, на дальней дистанции USP в перевесе, но тоже нет, к сожалению, нет. Минус от Мюреля и древольвер. Тот самый револьвер. Посмотрите, какой у него он, кстати, красивый с черепочком, со скелетиком. А выстрелы с него летят исправно, конечно. Но только пока что с одним килом всего-навсего. У древольвера, в общем-то, шансов здесь на победу в этом раунде. Положа руку на сердце практически не остается. Но если игроки атаки сейчас, конечно, побегут и отдадутся все дружно, тогда да. Ну, нет. Аказиан одной пулькой добивает древольвера, и это 11-5. Почему коктейль Молотова не ломается, когда первый раз бьется об стену, а взрывается после второго удара? Кто знает, спрашивает Рустам. Вот никто не знает Рустам. Реалистичность ушла из чата. Покинула чат просто в прямом смысле слова. К сожалению... Так и есть. Ничего с этим не поделать. Ну, что поделать, как бы. Это не смертельно, но да, этот нюанс тревожит очень многих. Ого, в CSGO револьвер добавили? Витя, уже 500 миллионов лет назад. Просто им практически никто не пользуется. Но изначально, когда его добавили, это было просто АВП. Он просто убивал с одной пули. Все играли с револьверами. В матчмейкинг заходишь, там просто 10 револьверов. Ну, его быстро достаточно понерфили. Но сейчас, дамы и господа, проп пропытка от Mix from MixFromRussia занятие точки А. И, естественно, попытка успешная и безоблачная, если можно так выразиться. Минус в шарте. И последним остается на лангу Крамаха. У Крамахи есть USP. И это все, что есть у Крамахи. Вот уже и нет головы, кстати говоря. С Бизона прилетает а, две целых очереди. И... Ну, дальше вы сами все видели. Говорить, в общем-то, не о чем. 12-8. Ой, 12.5, прошу прощения. Револьвер, кстати, снова покупает револьвер. Ну, я ХЗ года два назад вроде играл и не замечал его. Был он два года назад, потому что два года назад был 19 год, а его добавили, когда еще я играл в КС. Соответственно, а бросил я в 2018 году, ну, наверное, где-то в восемнадцатом году его и добавили. Может, даже в 17 -м. Да, в CSGO револьвер был как в 1.6 Дигл, Да, только еще и при этом мощнее. То есть у него и урон был, и точность была, и поэтому, конечно, вальфа его быстренько достаточно срезали, ибо ну слишком дисбалансно. Он и сейчас-то, в общем-то, если уметь с него стрелять, девайсом является неплохим. Вы сами видите, револьвер справедливости ради с него периодически, но какие-то килы делает. Но, к сожалению, это по-прежнему все-таки не играбельный пистолет. С игровой точки зрения, если вы посмотрите, профессионалы с револьвером не играют. То есть, значит, опять же, если смотреть на профессиональный Counter-Strike и ориентироваться на то, с чем играют профессионалы, что работает гораздо лучше, там револьверов нет, поэтому, в общем-то, револьвер-девайс неиграбельный. Ну, после нерфа разумеется. Как в свое время был, в общем-то, и тек Найн, но тек найн еще по-прежнему играбелен. Хотя понерфили его тоже достаточно сильно. Флам. Ух ты! Ничего себе! Скорострелка работает. Минус не я, а следом минус биг Децл. Ну, два игрока обороны остаются. Они друг от друга, конечно, по факту отрезаны. А вообще по барабану, что он отрезан, у него есть P90, и этого ему достаточно для счастья, Крамаха остается в соло против троих, и это минус от Флама, 14-5, ну, продолжают, в общем-то, избиение в одну калитку Микс Фром Раша своих оппонентов, ни разу в этом не удивлен, ну, а потому что зачем в этом удивляться, собственно, я уже все сказал ближе к концу первой половины Ибо там было все очевидно. Когда команда Mix From Russia переходит за сильную сторону, с численным большинством. Конечно, тут очень сложно найти возможность даже один раунд выиграть. Но я буду верить и надеяться в то, что Mix from USA найдут эти самые возможности и порадуют нас хоть, хоть какой-то борьбой во второй половине. Минус отбори. А следом от Бигдетсла по фламу. Но, естественно, размены сейчас команде абсолютно невыгодны. И это речь о команде Mix From USA. Им нужны чистые фраги, в которых не последует никаких разменных. Но проход по лангу. Нинья первый, второй минус. Нинья отлично открывается вовремя на Гуся. Здесь еще и в затылок от Потрошителя прилетает минус по э, Кромахе. Теперь ситуация становится не такой уж и однозначной, но два в одного. Но Потрошитель такое, блин, объективно может затащить. Попадает в своего соперника, добивает его с дигла. Остается уже на этот раз один в один. 46 хп у Ниньи и 69 у Потрошителя мобильность или меткость? Что же в этой ситуации все-таки окажется в большем профите? Бомба лежит на подъеме, за ней придется идти, и, конечно же, потрошитель из-за этого остается без позиции. Но все-таки меткость, дамы и господа, мобильность не так уж сильно повлияла. Меткость, вот что важно. Одна пуля и потрошитель затаскивает клатч 2 в 1, счет 15-5, и это матчпоинт. Один раунд и победа Упадет в кармашке Mix From Russia. Ну, а Mix From USA в таком случае, конечно, наверное, подрастроится. Но что с этим поделать? Лично мне кажется, поделать, ну, нечего. Flashbang out, как говорится, как говорит э, мадам из Counter-Strike Global Offensive. Ну, а у нас, собственно, здесь, по-моему, чрезмерное количество оптики э, в руках команды Mix From э, Russia. Много-много-много АВП и снайперов Сейчас находилась на меду И в результате за счет этого был сделан Энтрифраг, потому что пока все зумились э, Убивали А бота не дают в гоу? Нет, эту штуку убрали Раньше давали, сейчас уже нет, не дают Биг Дэдселс, серьезно С огромным трудом, но все-таки Делает минус, это радует Мюрель забирает Древальвера я, ну на дальней дистанции Конечно, реализация p 90 или мка Ну, по-любому должна мка выигрывать но минус Аказия на Боря. Почему Боря не пришел помогать своему товарищу по команде? Я так и не понял в итоге. Вот честно слово не понял. Боря, видимо, просто хотел остаться один в три и попытаться выиграть. С бомбой на перевес берет АВП. Для чего берет АВП один в два непонятно, но сейчас узнаем. Промах. Зачем берет АВП теперь непонятно еще больше. Оу, попадает в нинья! Один на один с Крамахой, но ну, Крамаха тут просто не должен даже открываться. Услышал Крамаха убегающего Борьку, а Борька-то хитрец. елки палки вы посмотрите на его аватарку. Борька настоящий хитрец. Он просто на чили, на расслабоне. Но хрен с два. Перехитрил Борька сам себя в этом раунде. 15-6, клатч не выигрывает. Но и дает тем самым надежду команде MixFromUSA на какой-то камбэк. Но напомню вам, что в матчмейкинге нет овертаймов соответственно микс From раша взяв 15 раунд обезопасили себя от поражения в основном времени и теперь они ну максимум самое плохое будет если они сыграют в ничью 4 в 4 Ух ты, Флан, ну, жесткий, жесткий, очень жесткий хэдшот, естественно, ответка прилетает, незамедлительно прилетает, однако и на каждую ответку находится, в общем-то, ответка. Снова Боря один, на этот раз против двоих, у него в спине есть оппонент, а у него в спине есть древольвер, но он открывается под меня, и здесь, как бы, сразу точка в этой перестрелке, и в этом раунде 15-7. О, Гуи Модис, привет, дай ВК или ДС. Я фанат, пишет, Рустам холбаев а, Ну, могу дать ссылку на. А, нет, все, не могу дать ссылку, потому что Гай Модис написал, написал, что ВК свое не дает. Так что не обессудьте, товарищ Рустам. Я, к сожалению, ссылку на Гая Модиса вам не предоставлю, потому что он против. Все. Флам! Забирает Биг Дедсла, Нинь-я, как обычно разменивается, вот нинья это что-то с чем-то. Ну, вообще вот вам статистика, как бы, понимаете, как хотите. 23 на 18 это единственная положительная статистика у команды Mix From USA. Потрошитель 1 в 2. И этот персонаж клатчи такие забирал. То есть, в теории здесь сейчас можно как-то представить, что потрошитель выиграет. А, собственно, почему нет? И вот как-то теперь все становится чуть более неприятно. Но древольвер, конечно, с P90 изрешетит соперника в упор, если подойдет незамеченным. Незамеченным, я сказал. Но испугался, мне кажется, и не ожидал вообще такой наглости. Потрошитель. Ну, древольвер садится на дефьюз, и это 15-8. В скором времени создам дискорд-канал для клана GMC. Вот туда можно, можешь как-нибудь вступить, пишет. Гай Модис, вот так вот. Главное, смотри Александра и не забывай про лайки. Вот это правильно, это правильно. Гай Модису большое спасибо за это. Хотя странно, что не дают бота. Раз уж убираете игрока и за выстрел в своих, тем более по случайности, то давайте бота и этой команде с нормальным ИИ. Все честно, как-то странно. Ну, раньше боты выдавались, разумеется, да, но потом почему-то... Не знаю, может какая-то дополнительная нагрузка на сервера или что-то еще. Но почему-то это решение, в общем-то, было вот убрать бота. Ладно, если в 1.6 давали бота 108, то в современный CSGO могли бы нормального бота давать. Ну, дают. Дают. Здорово, отец. Мико, приветствую. Ну что, проход на Б в исполнении Mix from USA, но почему-то в соло пошел. Euh, Mix from Rush, прошу прощения, но почему-то в соло пошел только один всего-то на всего игрок. И этого игрока сразу быстренько достаточно отправили отдыхать. А Следом за ним, кстати, и Борю тоже отправили, а первым погибшим был флам. Теперь уже численный перевес у Mix from USA. И не настолько-то уж и круто, как вы можете заметить, в общем-то, играют Mix from Rusha. То есть есть надежды. Mix from USA, если бы у них был пятый тиммейт, нормальный тиммейт, а не которого, ну, который вылетел за тимкилы, который умышленно совершал. То есть тут надо, надо понимать и трезво оценивать то, что если бы у них был пятый нормальный игрок, у раша было бы все не настолько уж и безоблачно. Проблемы были бы 200%, и созданы они были бы прям, причем, еще даже в первой половине. То есть нельзя было бы говорить о 10-5 в первой половине. Древольвер! Вот это спрейдаун. Отличный спрейдаун. Два минуса. и Минус от Биг Децла. 15-9. Я почему так разглагольствую за USA обидно? А за... я за них просто. А, так вот оно что, Витя. Так вы у нас, Виктор, болеете за микс from USA. Ну тогда все понятно. А, Ого, они еще и тащат, что ли, пишет Денис. Да, действительно... Это прекрасно, это великолепно, но насколько хватит, ребят, смогут ли они прийти до ничьи, то есть смогут ли они сделать 15-15, вот этот вопрос, конечно, куда более интересен, Биг Децл открывается под позицию Потрошителя, Потрошитель, естественно, с такой позиции промахиваться не должен был, он, в общем-то, и не промахнулся, но Анинья, по сути, сейчас отдает. Позицию на шарте и тем самым ставит свою же собственную команду в неловкое положение. <coughs> Простите. Но, накрывшись дымом, вроде удается, да? Согласитесь, удается, в принципе, занять неплохую позицию под прием. Отличное попадание, но... Но, дамы и господа, вы сами видите, игроки обороны в итоге все-таки размениваются в очень-очень-очень большой минус для себя. древольвер последний, и помимо его револьвера у него есть еще и Сик, который он уже выбил с одного из игроков атаки. Поможет ли он ему... Думаю, нет, честно говоря, потому что нет дефьюз-китов, э, а бомба сейчас будет установлена. Минус от Древолюера. Вот, может быть, я раньше времени сказал, что и не успеет никто ничего сделать да? Мюрель запутался в кнопках, не знает, какой автомат достать, но все-таки нашел МПшку и добил своего соперника. Таким образом, дорогие друзья, мы с вами получаем счет какой? Правильно, 16-9. И при таком счете... Победителями становится Mix From Russia.